До скорой встречи, до скорой встречи. Всем привет, Привет. это моя девушка Маришка и сегодня мы решили пойти сделать копии документов, которые требуются на подачу для визы, а это именно будут у нас. Именно документы за гранд-паспорт, вот, внутренний паспорт и приглашение от работодателя. В общем, сделали мы документы, копии документов, тех, что мы перечислили выше, Сейчас ждем, пока нам распечатают фотографии, которые мы решили заодно сделать. Фотографии должны быть на, по шенгенскому стандарту 3,5 на 4,5. И лицо должно занимать 70, от 70 до 80 процентов от всей площади фотографии. И пока мы ожидаем, пока нам их распечатают, мы решили, чтобы время зря не тратить, сходить оформить страховочку. Сейчас именно за ней идем. Итак, мы сделали, оформили страховку. Обошлось нам это 350 гривен на одного человека. Выглядит это вот так вот. Вот такой вот бланк. Здесь два экземпляра. Да, должно быть два экземпляра, так как один они забирают себе, один остается у вас. Если страховка выдает один экземпляр, надо сделать копию, отксерить его. И должен быть обязательно корешок про оплату, потому что если его не будет, то вам в визовом центре без него просто не пропустят, потому что он должен быть обязательно. Еще бы хотелось добавить пару слов о моменте выбора страховой фирмы. Есть два варианта. Первый вариант – это дешево, но в этом случае вы можете столкнуться с проблемой получения денежных средств за страховой случай, так как чаще всего эти фирмы выплачивают страховые деньги только после возвращения домой, то есть к нам в Украину, и все затраты вам придется понести за свой счет в самой Польше. Часто бывает, что это очень довольно-таки накладно. Но есть второй вариант. И этот вариант у нас связан с такой фирмой, как ПЗУ. Там будет дороже стоить страховочка, но за счет того, что это является польская фирма, и у нее филиалы разбросаны практически во всех больших городах Польши. И за счет этого чаще всего вам будут выплачивать страховые средства и визиты оплачивать к врачу прямо на месте. То есть там, ну порядка там может недели будет задержка выплаты то есть но тем не менее вам надо будет ждать тот период чтобы отработать все время там и только по возвращению еще надо попробовать добиться своих денег в первом варианте вам обойдется страховочка приблизительно где-то 180 от 180 гривен до 400 а во втором случае от 700 это стоимость за 180 дней то есть если брать на 360 там будет уже меньше но в Тут Именно в ПЗУ, я знаю нас точно, что там идет страховка именно по дням. То есть, если вам надо на 40 дней, вам застрахуют на 40 дней. Если вам нужно на 180, значит будет 180. Если там нужно 195 или 199, значит будет 199. Вот так. Выбор за вами. Так что, все. Если видео понравилось, ставим лайки. Подписываемся, чтобы не пропустить новые видео. Пока.